Скажи, Буся, стерсь, если сегодня слишком много. Да, у него сегодня и Птичку съел, и кот меня подрал. Смотри, как он боится. Он не понимает, что это. Бусин. Глаза стеклянные, пятняшка. Бусин. Бусин. Это ежик. Он хороший, буся. Он тебя не укусит. Он колючий. Ты его можешь укусить, а он тебя не укусит. Да, я возьму. Хорошо ты пристроила так, чтобы не уковыться. Ёжик испугался. Давай домой пойдем, ёжик. Буся, посмотри, какой ёжик. Не Буся, не нет. ты же не трусишка. Нет. Это ёжик. Посмотри, какой калитик. Скажи, а вдруг нет. это Мартин. Смотрите, ёжик. в угол загнали, все. Он вообще не понимаешь, что такое. Заметьте, он не нападает, не, не лечит, ничего. Он, он просто Буся, непонятно, не в что происходит. Буся, тебе бежать. Да? Буся, он молочко тоже любит, как и ты. Откройте дверь, ну, откройте отступать дверь. Отступать некуда, дверь закрыта. Все, давайте не будем это, я понесу. Я просто Ване хотела показать, давно не видела. А я сижу в кресле, штуру открыл, оно светит и смотрю, хоббс взгляд.